Снова всем привет! С вами канал Мастер Про. Сегодня мы будем пытаться установить унитаз. Правильно как его устанавливать? Сейчас все нюансы эти все расскажу и покажу. Поехали. Так, мы Начинаем естественную установочку. Тут уже был установлен ранее унитаз. Установлен он был естественно неправильным так как э, сам по себе постамент унитаз должен быть установлен непосредственно э, на силиконовую подушку. То есть, силиконовая подушка нужна для того, чтобы постамент вот действительно после того как вы его установили, чтобы унитаз между собой просто напросто не качался, так как сама площадка она не имеет <coughs> ровное как вы видите неровное основание, потому что это керамика керамика она... В принципе имеет свойство такое, что не совсем ровно. Ты меня понял? Поэтому силиконовая подушка она как бы как амортизатор работает, то есть вы даже если вы будете сидеть качаться, то есть она не будет гулять, то есть она не даст возможности унитазу разболтаться там и выглядеть вообще оттуда. То есть он дополнительно еще и переклеивает, имею к основанию сам по себе постамент. Естественно вы должны понимать, что перед тем как установить унитаз Некоторые думают, что нужно установить сразу и бачок. Опять же повторюсь, бачок установить сразу не советую. Для начала вы должны установить постамент и только потом уже прикручивать бачок. Есть другой вариант. То есть вы можете установить, выставить так сказать, сам по себе постамент. То есть все нацелить, все разметить и рассверлить по два болта. И только потом вы можете собирать унитаз. Я, в принципе, не заморачиваюсь, я бачок могу установить прямо на месте. Оно а может быть сразу, в принципе. Некоторые не заморачиваются, сразу все забирают и таскают. Единственный нюанс, что эта бандура как бы весит очень немало. Если она просто-напросто просто, там что-то накренится, она очень легко может упасть. У некоторых унитазов бачки очень, очень здоровенные, поэтому в этом плане будьте аккуратны. Также здесь вот установлена гофра. Я, в принципе сам когда устанавливаю унитазы, гофры не ставлю. Но тут уже установлена она была изначально, поэтому я думаю оставить ее ровно так же, как она и есть в принципе. Ну и начнем мы с чего? Первонаперво мы устанавливаем унитаз и позиционируем его, как он должен в принципе стоять. Что это значит? То есть мы размечаем, как должен ставиться сам по себе унитаз перед тем как рассверлить вот эти вот э, э, болты да, смотрим вот эти места да, вот. болты установлены изначально, засверлены неправильно ой дебил почему? а потому что постамент э, отверстия под болты сделаны для того чтобы вы их установили маленько на бак то есть вот таким вот образом и засверливается всегда постамент для унитаза непосредственно по косой вот такой вот небольшой градус вы должны брать, ну где-то вот так вот небольшой просто укос, если будете вдруг сверлить сами. Так, как же позиционировать его? Показываю. Ну и начнем с того, что э, должны понимать при установке унитаза, при установке унитаза вот этот слив должен быть пологий изначально унитаз этот почему не был правильно установлен вы видите, да, здесь как бы нету пологого слива то есть если бы он был пологий слив намного напор бы увеличился, усилился если вы делаете слив вот такой, вот, грубо говоря, корытым, копытом слив будет очень плохой и смываться вода будет очень плохо поэтому всегда нужно делать так вот смотрим, вот именно где-то вот в этих позициях устанавливался унитаз вот видим, да, болты приблизительно на месте мы его слегка вперед сдвигаем, делаем максимально пологий слив. То есть, ну, Сильно сдвигать не получится, поэтому мы делаем только так. Чуть-чуть смещаем его на себя. Да, естественно, расстояние увеличится, но по сути, конечно, других тут вариантов просто не остается. Ну нахер! Итак, мы маленько сместили, максимально поджали гофру, да, как бы максимально по сколько это возможно сильно вперед сдвигать, смысла нету, поэтому мы делаем только так. То есть чуть-чуть вот есть горб маленько убрали, уменьшили, слегка вперед сдвинули, потому что по старым местам у нас уже болты здесь засвящены на старый унитаз. Хозяин, конечно, по ошибке взял, купил новый унитаз, но ничего страшного в принципе, в этом глобального ничего нет, установим новый, проблем особо нет зато вам сниму как правильно его устанавливать то есть все установили посмотрели он стоит приблизительно ровно относительно стен затем берете простой карандаш и начинаете делать разметку то есть размечать вы начинаете перво-наперво это место позиционирования болтов то есть ну, где-то так Не знаю, попал, не попал. Видно, не видно. Может, просто не достает. Ну и, естественно, проводим вот такую черту карандашом. То есть, для того, чтобы нам знать, в какие места и какие грани нам наносить герметик. То есть, по всему контуру мы проводим карандашом. Ну и, естественно, не забываем про второе отверстие. Смотрим, да, даже карандаш стоит слегка на бок, то есть он не прямо, даже отверстие специально сделано для того, чтобы рассверлить его по, по косой. Сейчас посмотрим, попал, не попал. Так, унитаз убрал. Видим, вот карандаш, вот карандаш. Расстояние от старого унитаза тут приблизительно сантиметр два, даже, даже почти три. Ну ладно, сейчас это все добро засверлим и э, затем будем вколачивать дюпеля. Да, кстати, перед тем как рассверливать отверстия, вы перво-наперво должны посмотреть на комплект установки унитаза. Болты для крепления установки, они бывают разной длины, разного диаметра. И чтобы вы понимали, сами глухари они тоже отличаются. Что я имею в виду? Дело в том, что у нас ремкомплект состоит из вот такого, в принципе, добра. Это вот эти колпачки, которые не дают ну, в отверстии, короче говоря, позиционировать болт дюпеля пластиковые. всегда проверяйте дюпеля на э, диаметр. здесь видно что десятка. Это видно десятка, но бывает и, бал, и дюпеля на 8. то есть если вы засверливаете на 10, а у вас дюпеля на 8, вам придется покупать другие дюпеля. поэтому всегда проверяйте перед тем как устанавливать диаметр самих дюпелей. дюпеля разные, повторюсь. Глухари разной толщины бывают, это у нас, по-видимому, шестерка, а есть дюпель... такие же глухари на 5, поэтому смотрите внимательно рим комплект. Или здесь надпись должна быть, например, на самих дюпелях 10-8, здесь ничего не указано, как бы тут все методом тыка-тыка, поэтому всегда проверяйте дюпеля перед тем, как начнете рассверливать. Потому что, если вы рассверлите наперед, потом придется бегать, искать другие дюпеля. Да, они продаются, но если вы купили ремкомплект, зачем заниматься ерундой. Сейчас э, начинаем сверлить. первом пройдемся сверлом по кафелю, рассверлим отверстие, потом возьмемся за перфоратор. Поехали. Спустя несколько минут манипуляции вот таким э, сверлом по кафелю, по стеклу Предварительно рассверливаем отверстие в керамограните. Видим, да? Отверстия у нас уже готовы. И теперь начнем сверлить перфоратором буром на 10. И не переживать, что у нас расколется плитка. Даже вот в этом месте она не расколется. Итак, берем мы перфоратор и начинаем засверливать. Ставим сразу режим, режим сверления с ударом так. и начинаем сверлить. Обратите внимание, я держу бурт по косой. По Сейчас мы это все добро запылесосим и начнем наносить герметик. Обращаем внимание, все запылисусим, отверстия у нас уже готовые. Теперь мы смело можем сувать дюпеля без проблем. Все, дюпеля установили. Сейчас наносим силиконовую подушку и затягиваем болты. Ну вот силиконовую подушку нанес именно по контуру. Внимательно смотрим, почему по контуру. Дело в том, что э, у постамента сама по себе юбка, она не широкая, там где-то приблизительно два сантиметра, не больше. Если вы будете наносить тут на всю площадку, смысла этого не имеет, там внутри пустота. То есть постамент не Сейчас так не покажу одной рукой Но чтобы вы понимали Там где-то вот такая вот толщина юбки Поэтому он стоит в принципе Ну все по-разному Где-то 2-3 где сантиметра Но не больше то есть, И потом вот эта вся подушка заполняет Все неровности Устанавливаем, затягиваем болты Затем будем излишки герметика вытирать Унитаз установил да, Все мы видим Болты попали куда надо И затем просто Берем, У кого какой ключик, я вот использую вот обычный. Вот такой, в принципе, стандарт. И не переживайте за то, что что-то случится. все, Больше болты не затянут обычные. Все болты затянул сейчас убираем излишки герметика вот этот весь то что тут торчит и затем подключаем гофру. гуфру установить можно хоть сейчас в принципе все вся ее надевка это вот надела и все но э, я обычно перед тем как его крепить вот эти места всегда обрабатываю силиконом на всякий случай лишним не будет потому что с годами вот этой резиночка, она начинает маленько дубеть и поэтому герметик этот самый нюанс восполнит. Также очень много людей сталкиваются, да, говорят, как вот вставить колпачки, они бывают не встают, потому что натяжение болта, а тут деформация происходит вот таким вот образом и не надевается. Вот я выхожу вот таким способом, колпачок подрезаю в этом месте сгиба и он идеально сюда встает. Некоторые ставят на герметик. Это тоже можно, в принципе, сделать. То есть нанесли. И он, в принципе, потом приклеится и ничего страшного не будет. Но сейчас пока, в принципе, можно хоть сейчас вот так вот бац. Мало того, что он там герметик, чтобы вода не попадала на болт. Потому что благо все равно иногда будет сюда попадать. Ну и на эту сторону я тоже колпачок подрезал. Вот таким образом тоже самое сделаю. Так. Вот мы сняли весь герметик отсюда, но ну, пальцем поснимали, чтобы все в расход не шло, обмазываем вот эту всю резиночку и затем ее надеваем на горловину. И тогда будет уже точно уверенно, что ничего лишнее. Протекать здесь никогда не будет. Естественно, лучше и по низам еще добавить герметик. Именно по низам. Сверху не обязательно, но можно по всему кругу вот так вот обработать с обеих сторон. Все, гофру промазали. Это чисто моя фишка. Вот это, как бы, это делайте как хотите, но я всегда промазываю его со всех сторон. Из-под низу, из-под верху. Со всех сторон, чтобы было максимально герметично. так сбро так, смотрим, да, максимально герметично, все обработано. Все. Ну и теперь это добро мы просто оставляем э, приблизительно часа на два, для того, чтобы герметик хотя бы схватился и э, уже не гулял унитаз между собой. Потому что даже перетянув его болтами, все равно вы не добьетесь такого, что прям жестко стоит. Поэтому именно силиконовая подушка э, используется в качестве клея. То есть она приклеивает его к основанию И плюс еще дополнительная амортизация э, делается путем То, что как бы это все-таки не как бы никак, это резина И дальше мы крепим уже бачок унитаза к слива. То есть вот у нас старый шланг Мы смотрим, резиночка здесь уже старая Мы сейчас поставим новую и закрутим его назад ну вот, поменял и резиночку, поставил силиконовую силикон у нас будет служить очень-очень долго но единственное, конечно, тут шланчик э, что-то начал волоситься потихоньку но я думаю, еще года на 2-3 на его хватит, потом жду потом потечет, да поменяем ну все, прикручиваем его обратно и запускаем воду так, ну все, шланчик прикрутил, прикручивается он у нас вот здесь, пускаем воду и проверяем смотрим, подтекает, не подтекает, пока вроде не течет. Сейчас ждем, пока вода наберется, и пробуем смыть. Ну что, на этом я ролик закончу. Грамотно устанавливайте унитаз. Если никогда не устанавливали, обязательно этот ролик досмотрите до конца, если кто досмотрел. Надеюсь, кому-то видео было полезное. Ставьте классы, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, кто как по-своему ставил там унитазы, вот, винтазы. Конечно, это не полностью, да, там как собрать бачок, я думаю, там особо вообще мозгов не надо. Поэтому тут фантазия у всех своя. Также, в принципе, я всегда перед тем, как собрать бачок унитаза, все, все элементы обрабатываю герметиком предварительно, как собрать. Так как собирал унитаз не я, поэтому э, это видео я снимать не стал. Это было еще дольше. Поэтому кому-то было полезно, если было полезно, не забудь подписаться на канал. Ну и также подписывайся на все мои соцсети, которые будут по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то помог. Всем спасибо и всем пока.